Могу сказать, перед тем, как я конкретно скажу свою речь, я решил, возле с тем, что я люблю играть на ложках, небольшую емодесочку зарисовать. Правда, емодесочка, которая очень недалеко от нашей идеальности. Рано утром ты встаешь, не поможет кофе, сонно будешь ты вперед двигать на работу. Еле стоишь, тело разбито, вот идет электропоезд. Вновь не спрятат за тебе, ожидаешь ты свой проезд. Два часа пери туда, три часа обратно. Думай ведь работы нет, как судьба превратна. Или стоишь, тем разбито, вот идет электропоезд. Вновь не тестут за тебе, ожидаешь ты свой проезд. Только точно знаешь ты, сохранить бы ели спрятать. Вниз тоннель мы бы все хотели. Собственно, прихожу к анкетике. Это моя идея. Я уже перво предлагаю предлагал властям, что, чтобы сохранить этот лес, можно взять и пути утопить под землю. Лесу при этом будет причинен самый минимальный ущерб. Деньги Яврин есть, так как глава РЖД икунин он миллиардер. А вот то, что огорчает, так это равнодушие людей, поскольку у нас должно было собраться чуть больше. Я все. Спасибо. Спасибо. Оригинальное заступление. Да. да, а ты мне пенсионеров вот, хочешь. Семен Пащи. Друзья мои, из погон веков даже пословицы были. Кто лес рубит? готовит себе горе кучи лес и вода брат и сестра что не дуб, то тулуп что, что не сосенка, то избенка со строительством прокладок новых железных дорог конечно, этому лесу придет конец здесь останется всего маленькая и маленькая куртинка, что называется поэтому здесь Негде будет гулять нашим внукам, правнукам. Вот. Да, да, да. да, но, к сожалению большому, вот молодежь у нас плохо участвует в этом деле. И еще самое главное, наверное, сегодня не нужно было бы прокладывать дополнительно железных дорог до Пушкина, ибо существующие три... Потому что заводы, фабрики не работают, не работают. И если вы понаблюдаете в день, один или два грузовика проходят. Поэтому предложение в министерстве бы кто-то подумал, проанализировал, то на один путь нужно сорвать рельсы, уложить новые длинные, укрепить подушку, и для скоростных поездов вопросов не возникло бы. И мы с вами были довольны. А там, где нет сегодня леса, нужно посадить его. Сгнило дерево, на это место три нужно посадить, чтобы после нас здесь люди ходили, гуляли, дышали, развлекались. Спасибо за внимание. А я что хочу сказать. Вот дорога, мне кажется, с одной стороны это прикрытие, с другой стороны, нашим таким толстасумам нужна земля. И Давай. больше ничего нужна земля. Дома, рубить, куш, деньги и весь Спасибо большое. Это действительно подозрение очень близко к правде, потому что до сих пор нам не удалось не найти никакого разумительного ответа властей, хотя обращались многократно и в администрацию города Мутища, и в госэкспертизу и в Минстрой. Есть документы, есть подтверждающие переписку ну, администрации РЖД. Деньги, деньги, деньги. Да, нет никакой необходимости прокладки здесь железнодорожных путей. Сейчас выступит Виктория Викольская, поэтеса и жительница города Мутеч. Всем здравствуйте. Я уже на предыдущем лице говорила. Меня зовут Виктория Викольская, первая букву фамилии Б. Вот, я снимаю литературным творчеством. Я писательница поэтесская, а еще занимаюсь песнями. Меня можно найти на сайте prodo.ru и стихи.ру Виктория Викольская. Так вот, я хотела что сказать. Я сама, когда создавала свое собственное творчество, я приходила сюда, в этот лес, что называется, морально, так скажем, отвлечься, вот, морально сосредоточиться, отдохнуть морально. То есть я, так скажем, подумать о жизни, приходила вот сюда. Поэтому я действительно не хочу, чтобы этот лес вырубали, потому что вот мы сюда приходим, чтобы расслабиться, так тут, вот. Спасибо большое, Виктория. И пока мы не разошлись на запланированный субботник, я хочу рассказать, собственно, о требованиях э, инициативной группы, которая представляет э, вот, общественность и ближайший район. Сейчас я зачитаю. Да. Итак, наши требования: мы выступаем против прохождения через лесные насаждения посадки четвертого железнодорожного пути, Мутища Пушкина; против третьего железнодорожного пути, мотивируя Пушкина; а второго от улицы Институтской до улицы Коминтерна, против самое главное демонтажа и переноса второго пути, которые сейчас проходят долю Попова и прохождение его через эту территорию. Мы выступаем за придание посадки статуса городского леса в последующем преобразовании в городской лесопарк для благоустройства. Поверьте, лесопарк это гораздо более важно для горожан, чем какой-то атмосферный парк или сквер, из этого может остаться. И мы против, естественно, застройки посадки объектами капитального строительства для проведения публичных слушаний и общественных слушаний. Если городские власти рассчитывают на поддержку населения, то нужно прислушиваться и действовать в рамках существующего законодательства. Наверное, у многих возник вопрос, а что же мы, простые жители, можем сделать сейчас для неизвещения запланированного раскола посадки? Инициативная группа защитников посадки направила резолюцию к прошлому пикету, который состоялся у здания администрации 16 марта. Это обращение отправлено во многие инстанции. На основании полученной от них информации уже поданы новые жалобы. Минстрою, Ростехнадзор, Госадминтехнадзор, Росреестр, Транспортную прокуратуру. Если правительство Московской области и наша администрация бездействуют, в соответствии с уставом городского круга Мутища мы имеем право сами, при посредничестве Совета депутатов, инициировать публичные слушания и при поддержке общественной палаты Мутища общественное обсуждение. И там мы предоставим наши подписи за защиту посадки, которых собрано уже около 600, и сбор продолжается в том числе сегодня. Для обжалования документации по планировке территории под эти пути мы имеем право обратиться в суд. Также надо продолжать писать жалобу депутатам Госдумы, прокуратура, известным влиятельным личностям, по-прежнему обращаться в различные СМИ. Действительно, сейчас поддержки мы не получаем, и, как видим, о немногочисленности сегодня собравшихся, наверное, все-таки нет достаточной информации, хотя обращались различные газеты, телевидения, в том числе и наша нам нужны люди, которые могут выступать публично, могут писать письма и готовы вести активную работу по сохранению посадки. Также я хотел сказать в дополнение, что единственный документ, в котором отображен статус этой территории, а это примерно 36 гектаров, вот, он отображен в генплане города Мутищи, который был утвержден. И здесь эта территория помечена как территория рекреации с размещением объектов спорта и отдыха. В принципе, сейчас это не соответствует. Так вот, мы, жители города Мудись, хотим, чтобы это действительно продолжалось и сохранялось на многие годы вперед. Спасибо всем большое. Сейчас желающие могут принять участие в субботнике. Есть мешки, перчатки. Вопрос, а да? в обращались? Представите, это Градиспич, в Микельчике, в Нет, не обращались, предлагаем вот такую инициативу поддержать и ну, составить обращение.